Я, президент Российской Федерации, уже более 20 лет граблю и зомбирую русский народ, и говорю, что специальная операция идет по плану, с минимальными потерями. Но все же вынужден объявить частичную мобилизацию, так как пушечное мясо очень быстро заканчивается. Хочу поблагодарить всех, кто гибнет за мой старческий маразм, и тех, кто любит меня больше, чем своих детей. Спасибо вам, лохи.